Клево всем, друзья, наконец-то я выскочил на рыбалку, практически месяц не был. Приехал в очень дикое место, приехал с фидером попробовать половить карася. Это бывшие карьеры ракушечника. Их тут сеть карьеров, они очень заросшие на данный момент. В них есть разнообразная рыба, Ну, для меня главное карась. Надеюсь, что-то поймаю. Первый раз здесь. Водоем очень заросший. Нашел точку чистого участка. И буду пытаться сейчас в нем ловить. Все ребята, погнали. Сначала замес, потом рыбалка. Прикормку делать буду очень тяжелую. Вода уже начала прогреваться. В водоеме очень много плотвы красноперки. Если я пыльну, это может отпугнуть рыбу, карася, и в то же время привлечь всю эту нечисть. Взял одну пачку прикорки, черных хлебушек. Заехал в магазин, что было. По дороге ехал. В нее немножко воды. Для того, чтобы она взяла воду перед тем, как я буду добавлять арому. Ну что, прикормка постояла. Можно добавлять арому. Использовать буду халибут. А, водоем. Говорят, даже слегка с соленоватой водой. Я не понимаю как. Азовское море недалеко. Возможно, грунтовые воды. Не знаю, но... Фиг его знает. Какой сильный... Рыбий жип, как будто с чем-то. Классно пахнет. Мне нужно сильная арома, чтобы сдалека звать рыбку. Прикормка у меня из-за аромы будет сама прикормка малопылящая и арома, которая утяжелит. В итоге прикормка будет не сильно пылить, поэтому не нужно, чтобы именно растворяясь арома в воде, звала рыбу. Что сама прикормка мне нужно чтобы была очень-очень тяжелая. Так, арома есть водичку. Даже слегка ее переувлажнил, буквально чуть, но тепло, она сейчас еще постоит, и будет то, что надо. Еще, возможно, в процессе рыбалки и воду буду добавлять. Все, очень-очень тяжелая липкая прикормка. Даже слегка на данный момент перебор, слегка-слегка. Но буквально через 15 минут она будет идеальная. Все, можно заниматься закормом. Водоем очень заросший, первая кормушка, водоем очень заросший, дно ракушечник, но при этом весь заросший. Есть маленькое пятно, нашли его, примерно метр на два. И вот если я буду в него попадать, я не буду попадать на траву. Там чисто одно с ракушечником. Вправо-влево это будет трава. Дистанция 31 метр. В начале весны участок участков открытых, когда трава ложится больше и ловить интересней. Сейчас уже вода трава поднялась, вода начинала, начинает подцветать. Так здесь довольно прозрачная вода. Вот сейчас великолепная вижу, тут где-то глубина сантиметров 60. И я вижу дно. Траву на дне. И вот я очень стараюсь попадать чисто в это пятно по ориентиру. В таких местах как раз и кормится вся рыба в заросших водоемах. Очень часто, когда ловишь с лодки, прям четко видно, стоишь, смотришь, вот в лиманах вода прозрачная, в траве небольшое окно, и там стоит караси или щука. Так, 1,12, крючок на 0,14 поводке. Трава, сильно мельчить нельзя. Крючок, скорее всего, даже больше, если будет рыба ловиться, ставить придется. Десятку. Пока так. Начну с червя. Полагаю, это будет главная насадка. С собой есть манка, еще кукуруза, опарыш. Посмотрим. Первый, друзья, погнал. оп оп, оп. есть, ребятки, что-то есть. Какая-то рыбка. Очень аккуратно клевала. Вообще. Дюп-дюп, дюп-дюп, дюп-дюп. Раз потяжечка Плавная. Очень плавно. Очень аккуратно. Кто это там? Красноперка садна. Смотрите, какая красавица. Вот такая. Что-то есть, кто-то есть небольшой, Ты знаешь, красноперка или кто, красноперка такая, грамм сто точно красавица. Пиняга толстая. Такую бы на ультралайт половить. Классно было бы. Так, кто-то есть. Кто-то бойки бьется добро. Ого. Кто что он такой? В траву ныряет? Я пытаюсь достать, ребят. Окунь, что ли? Ага. Окунь. Ребят, смотрите, что я сделал. Я приподнял. Покажу. Такой вот красавец Крючок приподнял На дном Вот такой вот пенкой Вот такой вот И вот окунь клюнул на червя Карася нету Леют красноперки, и вот первый окунь. Решил попробовать приподнять на дном. Вдруг там трава все-таки ложится в траву. Ну. Красноперки начинают чуть темповать, появляется красноперка хорошая, чуть плюс-минус. А так тишина. И вот сейчас была мощная поклевка. и окунь. А тут, говорят, есть очень крупный карась. Ну пока, может он уже на ночной образ переходит, надо ловить рано-рано утром. Он, кстати, пригнала дохлого карася ветерком, огромного вот такого. бойкая <рик> Ух ты, ух ты, кажись он, ребята, кажись он, он, он, он, ого, есть. Есть! Не прям супер огромный, а такой красивый, темный. Ну, наверное, грамм 400-500. Вот такой красивый, вот такой темный. Говорили, что он темный, карась здесь. Ну так, ребята, поднял крючок на дном, получил несколько поклевок хороших, одна из них окунь, несколько не реализовал, и вот сейчас хорошего карася пробую дальше. нифига себе бьются Опять окурь что ли? И опять в траве собака. Выходи, выходи, выходи. Что-то есть. На карася похож, ребят. На карася похож. На хорошего карася похож. На очень хорошего, я бы сказал. Нифига себе. Ооо. Лапути. Аааа. Отчипысь. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Ребятки, класс! Поднял крючок на дном. На фидер. Во! <зычки> Такой, грамм 600 уже. А? А? <зычки> вот смотрите, ребят, монтаж весь. Обычная петля гарнера. Вот она скрутка. И вот коротенький поводок, буквально 7 сантиметров 7. Вот. Кукурузка у меня была есть карпа ловить плавающая без аромы. Вот я кусочек отрезал, надел прямо на крючок, на ушко. И вот весь крючок торчит. И вот. Насаживаю червячка. И вот клюю токуни, красноперка. И влетает карась. Крючок получается плавающий. Я проверял. Он именно плавает. Даже с червяком. Небольшая кормушка. Главное попасть в точку окна. Попал. наперка бьет на лету получается крючок у меня вот так на дном прямо над прикормкой даже если кормушка ложится непосредственно в траву чуть-чуть Прикормка, если там немного на дне травы, насадка приподнята над травой, и карась берет. Вот так же можно или если вы считаете, что у вас глубокий ил, топки, можно ловить карася точно таким же образом. е крупнее ребят это просто огонь вот такой какую не мозоль, смотрите на губе смотрите со дна подбирает все время кормится со дна а здесь ракушечники он натер его насадка нужна объемная ребят если небольшой червь цепляю два если большой то одного Большому карасю нужна большая насадка. Он активно кормится. Попал. Ну, карась крупный. Это нету массового хода здесь, это просто небольшой водоем. И в таких водоемах в такие караси ловятся именно вот так. Они очень осторожны, очень пугливые, поклевка. Если реализовал, то может на время затихать. Не реализовал, вообще надолго может затихнуть. Если сход на точку, это самое плохое. Но сам факт, время от времени он заходит мимо. Мимо. то есть он стал заходить два часа ничего не было может быть если бы раньше приподнял на дно может и был бы результат Но как только я приподнял на дном я получил подряд несколько поклевок хороших один оборвал в поводок в траве сейчас у меня вообще 018 поводок стоит Несколько сходов было. Я думаю, вот хорошо взорвалась, привлекает... О, будет? Да, да, да, ни хрена. Это карась? Или коку, или карась. Похоже на карась. О, Как Офигеть! ход, да? Нет, нет, ты в траве, в траве. У тебя, может, пожёстче надо на фильтр, чтобы продирать его. А, губы будут рвать, палатки будут рвать. Это самый кайф! Такая чуть... Зазевался, и этот уйдет фидер, фильтр, блин. Вообще кайф! Ладно, у тебя звук портит. Подсак или сам? Видишь, как он сдается быстро. Ох, какой лапочку. Да, да, да. Слушай, сегодня бела дня, обед вроде. Класс! Поглвка. Очередной красавец, ребят. Вот такой. Во! Класс! Я тебе говорил, поклевки огонь стали. Всего лишь поднял на дном. Класс! Ну что, ребята, в первый раз на новом месте. Условия очень сложные, заросшие водоем. Практически ловля в наших кубанских лиманах. Отлично! Семь шикарнейших красавцев! Просто шикарнейший! Самый маленький в районе 400 грамм. Самый большой где-то 600. Во, класс! Я кайфанул, удовольствие получил. Ключи к рыбе подобрал. До новых встреч, друзья!